Итак, начинаем поиск на электронной площадке. Что нам для этого нужно? Давайте сейчас разберем одну из них. Я ее считаю, что она входит в список топовых площадок. Это площадка Сбербанка. Называется она Сбербанк АСТ. Чтобы ее найти, вам нужно в поисковой системе Яндекс, Google или какой вы пользуетесь набрать Сбербанк АСТ банкротство. Для чего банкротство? Для того, чтобы сразу перейти в нужный раздел. Вот. Почему именно Сбербанк АСТ очень интересный? Во-первых, там очень большое количество лотов. Это раз. Второе, там очень богатый функционал. Это два. Ну и третье, там, наверное, все интуитивно понятно. Сегодня мы не будем говорить, как участвовать на торгах, потому что все постепенно. Сейчас я вам покажу короткую инструкцию, чтобы каждый мог повторить то же самое, как искать на Сбербанк АСТ свои объекты. И один важный момент, который нужно добавить перед началом, это то, что сейчас я вам покажу интерфейс площадки сегодня, завтра или через полгода он может измениться, потому что сайт иногда меняется. Что-то может быть не в том месте, где мы это увидим сейчас с вами на экране, но логика поиска останется в принципе такая же. Поэтому поехали. Итак. Теперь делаем по шагам. Чтобы найти площадку Сбербанка АСТ, достаточно в поиске Яндекс или Гугла вписать слова Сбербанк АСТ и слово Банкротство, чтобы сразу перейти в нужный раздел. Нажимаем Enter или кнопку Найти. Итак, видим результаты поиска. Что мы здесь видим? На первой строчке нужный нам сайт. Кликаем. Переходим уже в нужный раздел нужного нам сайта. В данном разделе в верхнем меню. Наводим на кнопку «Процедуры» и выбираем из выпадающего меню пункт «Реестр процедур лотов». Кликаем. Теперь мы перешли в нужный раздел, где у нас есть фильтр для поиска. Перед тем, как начать, нужно напротив слова «Фильтр» нажать «Добавить-изменить». И здесь мы для начала изменим следующее поле. «Этап проведения торгов». Нажимаем на кнопочку «Выбрать» и нажимаем подача заявок, то есть это нам говорит о том, что торги актуальны сейчас. Нажимаем выбрать. Так, фильтр настроили. Опять же, если нужны э, другие фильтры, можно посмотреть снизу. Также есть еще список дополнительных фильтров. Ну, вот если нажать на еще фильтры, пока мы этого не делать не будем. Теперь нам нужно найти имущество. Давайте напишем поле, где указаны введите ключевые слова. Введем ключевое слово жилое. Потому что нам нужна, допустим, жилая квартира, жилой дом и так далее. И на этом минимальном фильтре можем нажать снизу кнопочку поиск. И вот мы видим результаты поиска. Сейчас мы не ищем супер скидку, хотя, в принципе, видите, 36 миллионов до 27 и так далее. И кликаем, в принципе, на любой объект, чтобы посмотреть, как это выглядит внутри. Ну, допустим, вот данный лот стоил 5700, сейчас за 4,5, то есть, по сути, уже больше миллиона чтобы посмотреть детали этого лота нам нужно кликнуть на просмотр наименование торгов нежилое здание гараж площадью жилой дом площадью 215 метров земельный участок автомобиль и так далее то есть, все это продается единым лотом пролистаем ниже здесь мы видим дату снижения торгов то есть пять периодов об этом тоже позже расскажем. И на каждом периоде цена снижается на 10%. Ниже у нас подробное описание как лота, так и процедуры. Важно заметить, что в данном поле пишется снижение не всегда в процентах. Зачастую пишется именно стоимость. Ну, в общем, друзья, самое важное, что теперь этот инструмент у вас перед глазами, у вас в руках. И теперь вы можете спокойно им пользоваться для своего блага. Друзья, если вы сейчас за мной все повторяли, я надеюсь, что вы уже нашли какой-то интересный объект. Что с ним нужно сделать? Сохраните куда-нибудь ссылку э, на этот объект. Для чего? Для того, что в будущем я покажу, как этот объект э, вы сможете самостоятельно купить для себя. И наше обучение аукциона по банкротству продолжается. Если у вас остались вопросы, пишите под видео, я на все отвечу. И ставьте класс, лайк, ну и все эти дела.